Путь Руфи. И пришли они в Вихлием в начале жатвы Ячменя, 1 глава, 22 стих. Голодною и нищей чужестранкой, без мужа и любимых сыновей, с чужих полей страны Заэрданской шла на имень с невесткою своей. Вернись домой, ей Наимин сказала, К народу твоему, твоим богам. Но Руфь в ответ лишь горько зарыдала И так ответила, припав к ее ногам. Не принуждай меня тебя оставить, ну куда ты пойдешь, и я туда пойду. Тебя прошу на путь меня наставить, С тобой лишь я пристанище найду. Пусть твой народ... Моим народом будет, и Бог твой будет Богом и моим. В моих скорбях меня он не забудет, ведь твой народ в руках его храним. Где ты умрешь, и я там успокоюсь, в земле Израиля найду я свой покой. Здесь под крылом Творца и я укроюсь, лишь смерть одна разлучит нас. С тобой, услышав Руфи твердое решение, с ней дальний путь вдвоем уже пошли, но все ж пути настало завершение, и в город Вифлием они пришли. От них пришел движение весь город. Все говорили это наиминь, в чужой стране страдание и голод, и дальний путь ее силы истомил. Меня вы Наименью не зовите, а называйте у меня. Послал мне в жизни горечь Содержитель. Я вышла, как из пламени огня. В своей земле я словно чужестранка. Родных мне душ не стало у меня. Так Наимень и руф Витянка пришли в начале жатвы ячменя. Им Бог Израилев дал мир и успокоил, и Руфь к народу Божьему пришла. Ей сам Всевышний твердый дом устроил, в нем верность, воздаяние нашла. Аминь.